Становится это модным уже, уже даже придумали термин такой. Ну как обычно, англо или латиноподобный, да? Нуцре. Ну. Цири... Ну, блин. Ну, трици... ну, ну ты. Ну ты нутрицолог. Это пипец какой-то, да, вот по-человечески нельзя это назвать, надо обязательно присобачить какой-то, блин, собачий какой-то термин. Я сказал пищевед или пищевод, ну, пищевод это, пищевед ведает пищи как-то, ну вот как-то так, это nutrition по-английски, это, по-моему, то ли пища, то ли это, ну, в общем, переведите, я... Сейчас не могу сказать, О, что знаете, это вот Хорошо, это становится модным. Вот. Да. Вот и вот крайние стримы эти все время, да, уважаемый. но к сожалению, беда не понимает этого. Уважаемый Юра Тимовский, вот его все циклит на этом, циклит. И вот он гав-гав-гав, гав-гав-гав, блин. Да, вот. В эту Я проблему. вот хочу жрать мясо, и хоть ты тресни, да. Но, но если буду жив, через три месяца, трали-вали, так ты же определись. Или нормально начинай питаться, или, блин, перестань скулить на то, что ты сдохнешь через три месяца, да. Вот очень продвинутый блогер, очень уважаемый, да, но, вот, блин, циклет его и ну, хоть ты треснешь. Кто-нибудь из вас говорил бы вот так вот, то Та вот к лету, если доживу, засниму там речку, которую там, это интересно, ну как это можно в 30 там с чем-то или в 40 там с чем-то говорить? Вот она, как видите, выглядит стандартная модель Вселенной, из чего состоит. Я думал, может это прикол или что, это такой побединский, если он физику продвигает. Ну такой популяризатор. Есть интересные ролики, конечно. Вот. А есть вот, официальщина, аж, аж тошнит. Кварк очарованный есть, понимаете? Вот, официально это самое. А есть прелестный кварк. Это, это как вообще? Что это такое? Это странный есть кварк. Это... Они вообще там, блин, ну я знаю, что они больные люди, ну, официально это говорить, он ну, базоны там известны, ну, фотон, это вообще просто классика, глюйон, э, таон, блин, это, это вообще, И электрон какой-то совсем вот, уже видите вот, обыкновенный. Ну, это надо было лечить. Вот. а еще лучше, э, как я говорил до этого, жестко, купировать, конечно, да, изначально. Вот, но это надо купировать, понимаете, тут ж, э, можно же это более мягко, да, но это же запретили, э, как там это, человековедение, это, да, это когда вот э, разрешают или не разрешают, или запрещают скрещиваться кому-то с кем-то там, чтобы не получилось потомство вот самое вот, видите, как раз... заплевали, а на самом деле это нужно конкретно, а еще лучше, как вот уважаемый Андрей Тюняев говорит об этом, что вот его предки, когда вот это в селах как жили вот, там, естественным это образом было, что не было там никаких пришлых. Сифилиса там никакого не могло образоваться. Потому что все прекрасно знали, из какой деревни можно брать себе в жены. Чтобы не было перемешанных. За кого замуж выходить. Смешанных каких-то этих. Почему блуда никакого не было. Все прекрасно это все дело объясняет. Да не надо никакие черепа измерять, потому что это естественным образом все это видно. Нацисты им эти слезки даже Арийский кот или не арийский вот, а видите, Вот это вот как обмен, обман идет, как вот эта подмена понятий идет, да, это ли... якобы 39-й год Линкор Шарнхорст, длина его 235, почти с половиной метров и четыре десятых, вот, а если, 30 метров вот, А если кто-то возьмет, то на самом деле он значительно больше 300 метров Потому что если взять вот так вот прикидывать, да, вот человечеки там какие-то, да, вот сколько человечиков положить вот так вот, и получится, что тут э, получится не 150 человечиков можно вот так вот положить, да, э, ножки в голове, да, или наоборот, вот жоп как жопки, так сказать. Значительно больше получится. Обман. Срез этого самого, да. Никилл, э, это внизу. Э, Форстевня, фор, фор да, вот. Э, не такой, как в 1939 году. Вот такие вот пироги. Они были более штупые, да? да? Вот. Вот. Он это, на -х, -х да. На 70-х, 80-х похоже очень Это техника. Вот. Калибр, блин, просто страшный. Настроек очень а много. А вот это, блин, вообще нужна это самое, да, э, ну, взлом, так сказать. Это тогда было самое максимальное, типа ламповые были какие-то эти самые. А это же дело в том, что то, что я помню на нашем пароходе было. Вайгачи на яда были. Э, э, ну да, вот. Работы с пространством, да? То есть это уже электроника была. Мир совершенно другой. Вот, а потоплен он там все боевые эти в 43-м. То есть это типа он не переделали его там где-то когда-то в 70-х или что-то. Вот. И не надо пяткой грудь бить себя, что вы были такие эти самые супер продвинутые, тролли да? Вот. вот обратите внимание на вот это. Что это такое? Это Москва. Это не Гондурас. Это не какой-то западрищенс какой-то, да. Это, 50, 50, блядь, столица нашей родины, год, победители, так сказать. Видите, какое... Вот это, вот это вот, да, как я, какой, какая постройка. И мне вот самое главное, что тут делает вот эта водокачка. Как тут проложена труба какая-то там, ну да, ну колонка, я имею в виду, неправильно. Колонка, вот там, да, труба где-то идет, вот эта красота, ну и то она уже обшарпанная какой-то. И тут где-то труба посреди улицы, да, ну вот туда идти, вот, наверное, сюда в кадр. Кто ее туда проложил? Как она там образовала? Почему она там в торчит? В каком-то пальто, в каком-то платке, зеленое этот самый дерево. Значит, это май месяц или июнь. Все прекрасно. Блин, оно в каких-то этих самых в валенках еще нарисовано. Тут, тут вот это какая-то дверь, не по... К чему она вот это, окно, окна окна, дверь вот это вот. Ну... Кобылы эти, как на Анечковом мосту, вот у, у Миши в Питере. Вот что это такое? вот эти какие-то колонны не арка как вроде она не до выросла вот да. его не распечатали это О. или триумфальная арка или вход в какое-то более грандиозное здание куда ведут вот эти вот недоделанные ни окна ни двери ну, это как стена вроде какая -то. хрен знает чего этот самый. ну бред самый натуральный вот просто кусок обрезанный М -м. начали его печатать вот не доделали а, -а, а! сойдет и так помните этот мультик да вот Запустили сюда полуобезьян. Все, давайте. Вы великие э, русские. Так, да? ну что, давай все-таки. Да, будем закругляться. Так, давай, давай по-короткому. А я я что-то уже начинаю уставать. Угу. Так, благодарю за проведение потока. За поддержку. Вот, будем закругляться. Сейчас уже да, побыстрее. Э, в, в Одноклассниках было. Добавляйтесь, друзья, в Одноклассники. Будем время от времени здесь проводить. Ну, Пока что будем опять переходить на Ника Смотрового в YouTube. Вот. Поэтому и в YouTube этот самый тоже подписывайтесь на YouTube протоки наши. Ник Смотровой, Маяк Смотритель. Живой журнал тоже переходите для тех, кто любит почитать. Телеграм-канал. Там все выкладываются и потоки. Вот. Ну а в целом он для того, чтобы комментировать как-то происходящее онлайн во время потока. Скайп для более плотного общения, для вечерок. Так, Алекс Алексей еще несколько этих самых картинок еще. Да. Вот опять же столица нашей Родины. Значит, тут вот они эти высотки, да, сталинские уже есть, МГУ, Воробьевые горы, да, и вот этот тут Гондурас. Этот. Вот. Это деревня, это какие-то эти самые клака, какая то Ну, кстати, -то... строители типа, Для считается. строителей общаги эти, временки эти какие-то, да. Но это уже запиздячено такое высшее достижение. Это разные совершенно цивилизации. Mm -hmm. Это нормальные, осознанные существа здесь вот на этом плане бытия. Настоящие строители, созидатели. И вот запустили каких-то роликовых, шариковых, ну, да. Там еще, кстати, непонятно, не, не орлы ли там, вот не похоже оно там на... Или там может быть герб Советского Союза, а не звезда. Вот. Ну, какая-то тоже совсем Ну, букна. якобы 1953 год, но почему-то уже вот это с, спуск это, да, для лыжников сделан, которые строились к 1980 году. Непонятно. Вопрос. Трамплин. Вот. Если вы думаете, что я типа ругательство, там только вот что я против Руси там или чего-то, нет, пожалуйста, Нью-Йорк. Вот. Ну это вообще какие-то, ну как их назвать, блядь, ну пигме, пигме, что это за пигме, мразоту какую-то запустили в эту самую, да, Эээ, угу. в нормальный цивилизованный город, да, вот. но ну, это же это пипец, какие-то оборванцы, блин, не по размеру все это дело. Дикий Запад, он же ж был лет 200 назад по, по официальной этой самой истории, ну когда там ковпойцы эти самые, пилигримы шут эти, ну а тут вот это... Ну, вот эта вот, вот бомбаря похожа на эту самую... Лязань, это не э -э... да, Нью-Йорка. Вот это, французскую комедию вспомнить вот это, пришельцы с этим, с христианом Коловье и этим... Как... Жаном Рено. Это же они Дома там дам, из средневековья. Да, вот по типу такого. Да, благодарим. Вот я начал возмущаться после того, как 1 числа у нас включили эту блядскую зиму. Начал возмущаться, думал, ну почему у нас нету этого плюс 25, как мы его вот требуем, это полностью за этот самый. Запускаю эти полетники, погодники, этот, винтуска этот и этот самый, вот, все такое прочее. И там сразу же реклама выпрыгивает. Опять ёбнули суки, пидорасы, эти гребаные, очередной вулкан, где-то там в этом обезьяннике, на каких-то островах. Гаити, таити, блин, не суть важно. Я ж раз на этот самый переключаюсь, опа, на весь экран это выходит. И я вот это же заскринил же целенаправленно. Вот целенаправленно заскринил, понимаете? Вот это вот хренатень. Везде тыкал, везде. Плюс 25, блядь. Ну плюс 25 и хоть тресни. И я назвал этот скрин. Почему, блядь, обезьянам можно, а нам хуй? Ну почему, блядь, везде тыкал вот это вокруг этого все это дело, якобы какое-то извержение идет, и везде плюс 25. Ну, вот, это ж, видите, вот понимаете, весит огромная вот эта территория, эти тысячи километров, плюс 25, Она, блядь. Ну, вода там же, оно же там испарение должно быть. Ну, все такое проще, должно же быть какие-то разницы. Значит, вот это как-то вот подтверждается теория, вот это, о чем мы говорили, что через вулканы, блин, откачивает у нас тепло, там его превращают в эту магму горячую, потому что, чтобы нормально было равномерно везде тепло, а где-то забрать, ее надо куда-то аккумулировать в виде тепла и выбросить, потому что оно аккумулируется, взрывается, потому что, да, вулканы, это никакие там не магма, просыкается из этого самого из, земли, из глубин земли, земли рай, а это этой... сраный террикон это просто большая гора туда это все определенным технологическим способом нагнетают, оно взрывается и выливается, это тепло которое спижено с со снежных и прочих весей Каждого русского мира. Из живых этих самых из живых наших соратников соратниц и просто обычных этих самых русских людей любого оттенка, там еще такое прочее. И это, допомню да, еще, вот те, кто это делает, вот эти так называемые твари, у них у всех есть фамилия, имя, имена, отчество. Да, какие-то названия Испании. есть. Да, да и рано еще. или поздно мы с этим делом все равно разберемся. Опять же, давайте мы этот самый, давайте мы будем как можно более мирно, здраво, давайте мы просто эту реальность заменим и перейдем, шагнем в другую эту реальность. Самый простой вариант, самый простой, бескровный, вот самый добрый, самый здравый. А вот давайте мы это все это этим парнокопытным вот это все это дело отдадим эту всю гадость, пусть они там разбираются. Вот сколько там они этажей будет сральников делать или там этих свинарников. Р да. Итак, значит, человечество имеет право знать правду. Свобода воли живой души – первейший кон мироздания. Кто не начал, начните здравомыслить и здраво жить. Благодарим за внимание, за помощь, за сотрудничество. Приумножаем жизнь. Возвращаем матушке полетие круголетием. Зло в любом виде запрещено. И запрещены вот эти проводники зла. Живите по совести, как заповедовали наши великие предки. Правда – это наше знамя, меч и щит. Всем Правды, справедливости. Кто это осознает, тем добра, тепла и света. Сказано, сделано по совести, по чести, во благо. Свою волю озвучили этот поток, провели в меру сил. Олег, сын Сергия. Ян сын Олега, по Пелюга и Белый Ус. А Канник, Смотровой, Камаяк, Смотритель. Так, что у нас там по плану? Встречаемся сейчас через два на 3 ну, на вечерке. Ну, по да. вот, А дальше, дальше объявим, где на каких ресурсах будем встречаться. Да, да, конечно Хочу дать совет Всем, кто пробуждается вот Какие-то практики делает Если вдруг Ни с того ни с сего чувствуете Какую-то резкую боль Или вдруг где-то зачесалось Ни с того ни с сего Вот, блин, сидишь спокойно ничего, Оно вдруг резко укололо или зачесалось Это значит, к вам какая-то астральная сущность Присасывается И с вас качать начинает а в этот момент искренне ну, мысленно можно можно словами произнесите я запрещаю любые попытки жрать мои тела и оболочки я аннулирую любые подключки я отменяю всякие попытки воздействовать на мое сознание на мои мысли вот это произнесите мысленно или словами и, и образ такой как из вас такой Волна света во все стороны уходит. Огромная такая, мощная. И все это черное сжигает. Очень полезная практика и будет полезно. Срабатывает. На какое-то время вас перестают вот это вот, ну, цеплять такие пироги. Все. Доброго нам отдыха, хорошего настроения. Благодарю за поток. Пока-пока. Благодарим, Миш. Благодарим за правильный, нужный совет. Вот, пользуйтесь. И за, за хорошие слова. Закругляемся так. Соцсети тоже добавляйтесь, друзья. Переходите в наше сообщество. Ссылки все в описании будут. Вроде бы все. На этом всего доброго. Пока-пока.